Всем привет, народ! С вами Артем, и вы на канале Хороший Гик, и сегодня будет обзор на колонку от компании Xiaomi Speaker Basic 2. Погнали! И начнем, пожалуй, с коробки. Это белый кирпич, не более. Спереди нарисована колонка один к одному. Перевернуть. Также сверху значок, снизу значок Xiaomi и за тех характеристик. Два стереодинамика по 2,5 Вт с суммой 5 Вт с определением на 3 Ом. Частота, частотный диапазон от 100 до 18 ГГц. Зарядка от микро-USB. Аккумулятора хватает на 10 часов автономной работы. Также поддержка Bluetooth 4.2 и AUX кабеля. Дальше внутри этой коробки еле инструкцию. инструкции, глянцевая поверхность, она нам больше не понадобится. Чек. Так, что у нас есть в этой инструкции? Короче, тут все то же самое, что я сказал. Такая прикольная. Как прикольная, короче, белая тупая ложка. Перейдем к самой колоночке. Сверху у нас питание, звук плюс-минус. При задержке звука мы, получается, увеличиваем звук. При одноразовом нажатии, одно нажатии перематываем. Также у нас сзади расположен micro USB на питание и AUX. Спереди светодиодик, который... При поиске источника музыки, то есть подключения, допустим, к тому же телефону, он будет у нас красный-синим менять цвет. При уже найденном устройстве он заиграется синим. По дизайну это кирпич. Белый кирпич с вот такой металлической вставкой. Туда металл, также раскрашен под металлик. Спереди пластик, тут динамик, тут динамик. И сзади тоже, опять же... Да, сзади пластик. В принципе, а, ну и сзади, снизу точнее, резиновые ножки, чтобы она не скользила. Вроде как есть водонепроницаемость небольшая, то есть э, защита от брызг, проще говоря. И, в принципе, по ней сказать больше нечего. Давайте-ка мы ее послушаем. Ну, и начнем, пожалуй, по классике с проверки на бассейны, которые я также проверял с DXP350. Посмотрим, как покажутся эти 5 ватт, Погнали! На максимум, максим, пожалуйста. Нет. У а тебя рай. или у меня? Она выключилась. У меня заряд. Черт, короче, весело, ребята, она вот прям села посередине. Но вот тот кусочек, который вы успели отснять, он все-таки пойдет на финальный монтаж. Я думаю, вы услышите, насколько она себя проявляет в басах. Э, в принципе, 5 ватт не особо чувствуется по по сравнению с 6 Да, шестью, которые который у меня на DXP, Но... Такая микро-прям разница есть. Немного до частоты добирать, потому что на том же DXP от, от 20 до двух, 20 тысяч, тут от 100 до 18 тысяч. Поэтому прям вот такая небольшая есть разница. она все-таки чувствуется. Ну, ребят, я думаю, вы слышали, насколько она все проявляет на басах. Это не те 6% на DXP, не та, не та частота, конечно, но... В принципе, за свои деньги, это полторы тысячи, кстати, я забыл поменять изначально, это прикольно. Тем более, это Xiaomi, то, что я вообще презираю и ненавижу. Э, ну, в принципе, ребят, про эту колонку сказать нечего, ну, про нее реально вообще просто вот нечего рассказать. Поэтому на этом все, ребят, давайте. Я обещал не, не клянчь лайки, не клянчь подписки, поэтому просто всем.